Делаем пригласы, ищущим работу в Польше, посвящается. Так называется данный видеоролик, потому что в нем я хочу с вами поговорить насчет э, некоторых изменений в работе э, польского агентства по трудоустройству группа Прогресс. Э, это агентство, в котором я работаю координатором уже месяц, для тех, кто не в курсе. Ну и зовут меня для тех, кто не в курсе, Антон Белюк. И если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life. Здравствуйте, друзья! Да-да, сегодня я хочу поговорить вам с вами о нововведениях в нашем агентстве. Как известно тем, кто уже не первый день следит за моим творчеством, то до некоторого времени была проблема с приглашениями на работу в Польшу, именно если говорить о приглашениях от э, агентства ⁇ Группа прогресс ⁇ Но сегодня я встречался с управляющей региона, э, ну вот этого по Белостоку, именно региона Восточного, э, если иметь в виду, естественно, регион, который захватывает восточный филиал группы прогресс так вот я встречался с его управляющей и мы обсудили вопрос по поводу того как лучше было бы делать приглашение для вас, для людей которые ищут работу в Польше но которые не имеют украинского биометрического паспорта рабочей визы, ну например для белорусов потому что у белорусов вообще нет такого понятия как биометрический паспорт и нет безвизового режима к сожалению Поэтому этот ролик будет именно об этом, если вы в этом заинтересованы, то устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! Начать хотелось бы с того, что да, приглашение все-таки реально будет делать, но есть такая небольшая загвоздка, которая заключается в том, что приглашения будут платными. Стоить будет приглашение 50 злоток, которое нужно будет отправить на счет фирмы, скорее всего, группа прогресс. Ну, если вы уже договорились о приезде на ту или иную вакансию, соответственно, высылаем вам счет. Вы отправляете счет, также отправляете фотографии своих паспортов, если надо там ксерокопии документов, для того, чтобы э, мы уже тут начали оформлять вам данное приглашение, по которому вы э, в перспективе сможете открыть рабочую визу в Польшу. Ну и сразу же всплывает другой неприятный момент, который заключается в том, что... Э, к сожалению, не будет гарантии того, что вы приедете на ту вакансию, на которую изначально хотели ехать, когда вам начинали делать приглашение. Так дела обстоят, потому что работодатели польские, они никак не зависят ни от одного из агентств по трудоустройству. И как правило, каждый работодатель работает с разными агентствами. И главная цель любого работодателя, как можно быстрее найти людей на работу, Вот, например, один работодатель, которому нужны на данный момент сварщики, он заключается с агентством договор, появляется сварщик, хороший сварщик, но у которого нету, допустим, биометрического паспорта, например, человек из Беларуси, либо в Украине, но нет тоже нет на данный момент паспорта, нет визы рабочей, ему нужно приглашение. Мы начинаем делать приглашение. Делается приглашение около 10 дней, потом еще около месяца открывается виза. Ну, как где? Бывает 3 недели. Говорят, что сейчас где некоторые даже за 2 недели открывают рабочую визу. Но суть в том, что в лучшем случае это все займет месяц. Так вот, к этому работодателю за данный срок могут поступить предложения также от других агентств с которыми он заключил контракт на трудоустройство данных людей и очень выгодные предложения могут поступить такие как например человек с уже открытой рабочей визой который уже находится в Польше и готов хоть завтра приступить к работе либо человек с, еще лучше с картой поляка, там, с картой повыта Сталова, который вот уже здесь и готов опять же приступить к работе. Человек с знанием польского и специалист хороший. Вот. И как правило в таких случаях работодатели, работодатели не интересуют, что там кто-то должен приехать или что-то в этом духе. Они просто-напросто набирают людей к себе на работу, им по фене, на то, что наше агентство уже договаривалось с ними о том, что к ним приедут люди, место, как правило, никто держать не будет. И даже если работодатель скажет, что я буду вам держать место, как делают многие, к сожалению, недобросовестные работодатели, это только для того, чтобы да, мы вызвали того человека, начали делать ему приглашение, и это будет как крайний вариант, если в течение месяца никто не найдется на это место. Но, как правило, всегда кто-то находится. И, увы, с этим ничего не поделаешь. Ну, так складывается, и мы никак не можем повлиять на этих работодателей. К сожалению, таких недобросовестных очень много. Ну, и тут даже дело не в просто, Просто они так делают, чтобы набрать людей в любом случае. Соглашаются на выслание приглашения людям, договариваются о приезде человека, сами параллельно ищут людей через другие агентства, и когда набирают людей, все, им пофиг, им уже нафиг ничего не надо. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что если вам будет открываться, допустим, приглашение, выслаться приглашение на ту или иную работу, и вы будете открывать по нем рабочую визу, вы должны быть готовы к тому, что когда вы будете ехать, уже не будет той работы. Просто-напросто будет уже та работа не актуальна, но, как правило, всегда у нас вакансии обновляются и по-любому работа найдется. Если не та работа, на которую вы изначально планировали приехать, то по-любому найдется работа, другая, похожая такого же плана на это 100 процентов особенно сейчас будет наплыв очень большой вакансий планируется на апрель май месяц ну и вообще летом как говорится сезон начинается работ будет валом постоянно разных вакансии будут обновляться буквально каждую неделю поэтому проблем с трудоустройством не будет поэтому не переживайте что вы пришлете деньги вам вышлют приглашение вы откроете визу а потом нет работы в любом случае у вас будет уже ваша рабочая виза, вам будет открыт путь в Польшу на работу и работа всегда найдется, поверьте опять же всплывает другой логический вопрос, который мне многие начали задавать, особенно с этого года как же быть с нововведениями, скажем так, которые вступили в силу с 2018 года, которые касаются, опять же, приезда на работу по приглашению от определенного работодателя. Потому что многим уже известно, что сейчас с этим все стало строго, потому что связано стражграничное, ЗУС и главное агентство по трудоустройству польское, У них единая база данных. С 2018 года, то есть Министерство по трудоустройству, ЗУС, то есть налоговое и Стража И таким образом, если человек, человеку выслают, например, работодатель приглашение на работу, человек приезжает, пересекает границу, но не приезжает по приглашению, то человека вносят в черный список и при выезде из Польши дают депортацию так как же быть, возникает логический вопрос в такой ситуации, когда приглашение будет выслано с одной работы а человек приедет, но не попадет на ту работу, потому что там уже будет неактуально. все очень просто решается в таком случае тут главная фишка в том, чтобы человек, как говорится приехал да, по приглашению человек появился на месте, том, куда его вызвали изначально, там например не актуально, работодатель Обязан, ну суть такая, что работодатель обязан сообщить э, в определенные органы, что данный человек приехал по приглашению, но у меня просто, например, уже нет работы, я не заинтересован больше в данном работнике и никаких проблем абсолютно не будет, переделывается приглашение просто-напросто на другую вакансию, которая актуальна и человек устраивается туда и работает без проблем, никаких проблем у человека нет. Проблемы могут быть в том случае, когда выслали приглашение, но человек вообще не приехал на вакансию по приглашению, а сразу поехал на какое-то другое место, тогда работодатель, естественно, сообщает опять же в определенные органы, что человек вообще не приехал сюда, но ну, хотя мне еще нужны рабочие, или даже если ему не нужны рабочие, он сообщает, что человек вообще сюда не приехал, тоже могут быть проблемы. Главная фишка в том, чтобы вам изначально приехать по приглашению, отметиться, что вот, вы ничего не нарушили, вы приехали, как договаривались, ну, сейчас уже не актуально, стала вакансия за время, пока делалось приглашение, просто устраивайтесь на другую работу, вот и все, и никаких абсолютно проблем не будет. Ну что друзья, надеюсь, я прояснил многие вопросы, связанные с некоторыми нововведениями 2018 года, и также донес до вас информацию о приглашениях, которые мы будем уже делать. Уже сейчас будем запускать эту систему. Как я сказал, перечислил выше, которая будет включать в себя высылание денег на счет и оформление вам, естественно, самого приглашения, по которому вы в перспективе сможете открыть рабочую визу. Вот. Если возникли у вас какие-то вопросы в ходе просмотра данного видеоролика, обязательно задавайте их в комментариях под видео. Также не забывайте подписываться на мой канал в Телеграме, ссылку на который вы найдете опять же под этим видео, потому что канал в Телеграме это своего рода уникальная вещь, в том плане, что там я выкладываю самые свежие и актуальные вакансии в Польше, и как только там появляется новая публикация, то бишь вакансия там или видео вакансия, или вакансия в письменном виде, сразу же приходит оповещение на ваш телефон, либо компьютер, короче, на все ваши гаджеты, которые у вас есть, приходит моментально оповещение о новой вакансии, таким образом информация о новой появившейся работе доходит до вас моментально. Вот, поэтому очень прикольная штука, это лишает вас необходимости э, постоянно следить там за группами например, моими в Одноклассниках, ВКонтакте э, там, с сайтами, такими как Флагма или даже каналом на Ютубе, где выкладываете вакансии, видео видеовакансии потому что подписавшись на канал в Телеграме, это все будет само вам приходить вам достаточно будет просто взять мобильный телефон и прочитать оповещение, которое пришло чтобы увидеть, какая вакансия появилась новая Достаточно прикольная фишка, также у меня есть интересное предложение для многих из вас по совместной работе, что касается набора людей в Польшу на работу. Видео, где я делаю это предложение, появится в конце данного ролика, ссылка на него появится на ваших экранах. Также пишите любые комментарии, связанные с жизнью и заработком за границей под этим видео. И опять же, не забывайте, еще раз повторюсь, писать вопросы и пролайкать лайкайте чужие понравившиеся вам вопросы, чтобы я знал, на какие вопросы отвечать в своих будущих видеороликах из плейлиста «Антоха отвечает». Ну, а если среди вас есть те, кто еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайтесь на него. Сделать вы это сможете, нажав на кружок с моей фотографией, который уже появился в верхнем правом углу вашего экрана.